опять! Обними, обними. Вот так вот. Вот О, какая, лицо не вот, вот какая любовь. Я туда смотри, на север Смотри, туда смотри. Смотри туда. Смотри. Смотри туда. Сережа, смотри тут. Вон, Сережа, смотри. Сережа, Сережа. Вон, вон Сережа. Привет, Сережа. пап. Папа, привет. За Изаева. За Папа. Вон, Сережа. Папуля. Сережа, Сережа, Сережа. Вон, вон, Сережа. Смотри туда, смотри. Смотри туда. Куда смотри туда? Жалко. Нина! Нина! А. а то, не на, конечно. Нина! А. Уходи. Уходи. Не уходи. Не. не уходи. Дай мне, это Ну зачем, зачем, зачем, я лохматый, не надо? Нет, <с Вот, yeah. подивись, Субтитры